Наконец-таки нашел деревню и смогу купить больше мертвых кустов. Где же деревенские жители? Пс. Эй, ты. Следуй за мной. У меня есть особое предложение. А, ладно. Что если я скажу тебе... Что за 64 эмиральда ты можешь отправиться в будущее? Я бы посмеялся над тобой, а потом назвал тебя страшным У нас есть машина времени 64 эмиральда и она твоя Так ты что? Не шутил? Я понятия не имею как шутить Погнали Она здесь. Машина времени. Ты можешь выбрать год, в который ты хочешь полететь. У тебя есть два варианта. Увидеть себя в прошлом или в будущем. Ты готов начать? На вперед в будущее. Мир должен быть таким крутым. О божечки ты мой, я в будущем, нужно с кем-нибудь познакомиться. Ну и где же все? Здравствуйте, я из прошлого, как вас зовут? здравствуйте уродец добро пожаловать в будущее у вас есть какие-нибудь вопросы а, почему почему ты пердишь таким образом мы общаемся мы делаем пердежные шумы погоди секундочку если ты пердишь через твой рот как ты говоришь Если бы можно было попасть в будущее, ставь лайк и подписывайся на канал, если ждешь новые машинимы. Тинти, ты слышишь? Портал здесь. Он может отправить тебя в 2020 год. И в чем тут подвох? Почему именно 2020? Ты что, не слышал? В 2020 году наступит мировая война в Майнкрафте. Быстрее, Тинти. Давай проверим, что там происходит. Нам нужно остановить войну. Давай сделаем это. Иди первым, я за тобой. Увидимся на той стороне. Наконец-то я от него избавился. Он застрял в самом разгаре войны. Уверен, с ним все хорошо. Тем временем... Дружище, ты где? Я так с новым этим вождением на летающей машине. Она такая футуристичная. Да, это очень весело. Но погоди, я не могу этого сделать. Что если я упаду? Не волнуйся, дитятка. Это очень легко. Если ты упадешь... Под тобой всегда будет вода. Ты прав, мужик. Все это делают. Давай попробуем. У меня получается, у меня получается. Это так просто. Меня зовут Суперидиот55. Может быть я и сейчас и нуб, но через 5 лет я буду богатым. Держу пари, у меня будет 10 тысяч алмазов. Я тут, будущий я. Давайте посмотрим, насколько я богатый. Добро пожаловать домой. Прощай, Майнкрафт. Это что, бесплатная земля? Величайший предмет. Остров Суперидиота 5-5. Сейчас это очень дорогой. Его блок. нигде нельзя найти. Я всегда один. Я никогда не поженюсь. Я буду forever long. В 2057 году ТИНТИ поженится. О господи да, я поженюсь через 41 год, нужно отправиться в будущее, время чтобы пожениться Я так горжусь тобой Тинти, ты наконец таки женишься Спасибо Ночь. тут так много людей Я заплатил пиццей чтобы тут быть Я очень взволнован, знакомся со своей прекрасной женой о, смотри. Вот и она. Простите, я просто съел шаверму.